Всем привет, вы на канале Тривка ТВ И сегодня снимаю видео, которое называется Мама, купи мне пони И давайте начинать Восемь, день, недели. О, суббота, здорово. Чем бы мне заняться? Ну, ты как обычно будешь на моей кровати спать? Доченька, доброе утро. Доброе утро, мам. Как у тебя дела, дорогая? Все хорошо. Это хорошо. А, ну, как бы сказать, что ты планируешь делать? Ну, не знаю. Наверное, пойду... С друзьями погуляю. А у меня только предложение. Хочешь торговый центр? Хм. Ну давай, а что? Да не, просто, просто. Ну, обычно ты так не говоришь. Ну, поехали. Ну хорошо. Пойду тогда украшение возьму. не надо, не надо. И так сойдет, да? Ну, хорошо, поехали. Странно. Поехали, поехали. А -а -а. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в наш магазин. Ага, спасибо. Um, да, ой, извините, здрасте. Здравствуйте. Ладно, доченька, <звук> иди пока что, посмотри, Боня, я одежду. Все ясно. Мам, а зачем мы приехали сюда? Я сейчас тебе скажу. Ну, а можно уже сказать. Иди пока что посмотри пони. А я пока что выбираю вещи. Тут маленький магазинчик. Вот да, поняшки. Только мне их не купят. У меня всего две поняшки. Это такая вот маленькая, вот на вот эту похожа. И такая большая. Вот как вот эти стоят большие. Да, я очень люблю свой конь. Я их, тоже, я их снимаю ну, так я их очень люблю Ну, um, красиво mm -hmm. Ва -ва. Вот, вот это каденс и это тоже мальчик доктор Тархус и вот это тоже красивое поняшка и вот это вот тоже красивое и вот-вот-вот это и вот этот красивый как я поняла, тут мальчик, кстати, это тоже мальчик да, прикольно Удочка, иди себе выбери одежку. Мы эм, пакетик возьмем. Хочешь вот эту? Смотри, смотри. Или вон ту. Нет, давай эту. Ну хорошо, давай ее возьму. Так зачем мы сюда пришли? Мы сюда пришли шоппингом заниматься. Сюрприз! А, ясно. Тогда я себе беру вот эту расчесочку, эту тебе. Ну, что-то не рано, как обычно. Ну, потому что я хочу себе пони. Доченька, я с тобой это обсуждала. Ты уже очень взрослая, пони. И каких-то пони тебе как-то странно. Мама, пожалуйста, ну купишь мне хотя бы одну пони. Доченька, прости, но нет, давай пока что купим вот эти вот вещи и. Um, как бы пойдем уже домой. Просто, понимаешь, um, я не очень люблю, когда у тебя вся комната захламлена вот этими вот голубыми пони. Ну, пожалуйста, Ману, купи мне одну хотя бы поняшку. Ну, нет, дочь, ты уже взрослая стала, поэтому ä, я не хочу тебе покупать вот эту вот пони. Ну, пожалуйста. Нет, все. Пожалуйста, пожалуйста, нет, дочь, я пойду еще посмотрю, может, все же вот эту елочку взять. Мама, нет. Блин. Такие красивые. Так, а что если я в тайне куплю? Шикарная идея. Так, так. Значит, какой бы я взяла? Я хочу взять, может быть, вот этот. Прикольно, в принципе. Это искорка. Она очень красивая. А тут тоже искорка. И, ну, давайте... Ай, не знаю, кого. Ну, тут с блестками, в принципе, тоже красивые. Ну, нет, давайте... А, искорка падает. Ай, иск... искорка все громит. Так. Искорметная искорка. Так, я хочу взять на Луну, так как она вообще очень редкая. Ну, остальные они не редки, ну вот, в принципе, нормально. Да, вот так. Так, теперь бы как-нибудь это незаметно принести, чтобы не заметила мама. Хм. Ну, можешь попросить. Доченька, а что ты там делаешь? Ничего, я просто Выбираю... Эм, Ням-ням... Эм, расчёски, расчёски, да, конечно. Ну, ладно. Тогда, если что-то выберешь, то выберу, что скажешь мне, хорошо? Да, хорошо. Кстати, кстати, может, уже пойдем на класс, а то... Эм, как бы уже нечего почти что выбирать. Нет-нет, я ещё хочу... Эм, я еще хочу вот эту юбку. Две, может, одну? Две хочу. Давай одну. Хочу две. Все, хочу себе две, две, две. Ну, хорошо. Блин, тогда... Эм, да, ну, это сейчас. Я положу ее. Так. И хочу еще третью расческу. Не вторую. ну да потому что я думаю а это ярко а это будет прикольный как бы две расчески это вообще круто мы тут уже всю одежду и все скупили а, ну хорошо давай тогда пойдем на касс отведи первый иди, иди, иди, иди. Ну хорошо. А, доченька, ты куда пошла? Блин. Да так, просто. пошла? день идем тогда день день день а так, эм, здравствуйте, вам это все пробить? Да. Так, давайте-ка. Сейчас. Идите. Вздык. Мздык. Мздык. Мздык. Вздык. Пик-пик-пик-пик. Так, с вас, а. Получается пять тысяч, и вам, такой как скидочный купон, а при, при покупке вот этих вещей у вас, эм, так скажем, скидка на большую пони и бесплатно маленькая. Правда? Да. Мама, может, тогда ты мне купишь, купишь, купишь, пожалуйста. Ну, не знаю. пожалуйста, буду убираться, буду все делать, пожалуйста, пожалуйста, буду убираться, все мы всегда за кошкой ухаживать, Хотя я так все делал. Собаку погуливать, ходить надо там. Ну, хорошо, ладно, иди бери себе какую-нибудь поняшу. Ра, а поняшу, ну, поняши. Ра, Раз! Та как-то быстро ну, конечно я уже заранее взяла что ну, хорошо ладно давай пробить нам пожалуйста так, так отстать всего опять 250 рублей правда скидка вот тяжите все, спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Угу. Конечно сейчас зайдем за пони. Доча, я шучу. Ладно, давай собирайте наши вещи. Кстати, мама, скоро Новый год. Я хочу пони. Господи. Так. Ну, кстати, скоро каникулы. Я хочу еще на каникулы. А у меня скоро а, будет... А... А, праздник? Какой праздник? А мы с подружками хотим устроить дискотеку, это же тоже праздник. Ага, вообще прям праздник. Да, праздник, праздник, не сомневайся. Ой, как у нас все битком. О, стоит, стоит, стоит. Прикольненько. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И всем пока, пока, пока.